Друзья, сегодня у нас за окном то же самое Зимний сюр С Сегодня 26 ноября, да? Но у нас точно такое же сейчас Итак Не буду мочить холст Чтобы краска Ну, иначе краска долго становится То есть она пока разбавитель улетучится Она долго становится А в данном случае мне Заполнять, заполнять весь холст э, не так сложно будет. Он почти однородный по своему цвету. Итак, ультрамарин. Разбеленный ультрамарин. ультрамарин. Здесь поглубже, потемнее, с розовиночкой. Можно кистью сразу создавать эффект множества этих заснеженностей, такими штришочками, лохматыми. Зимние темы бывают очень простыми, очень нарядными. И это один из тех случаев. Больше белил и больше розового. Ой, переборщил. Ну и, конечно, ультрамарин. Уходящая горизонтальная площадка. Разжижаю разбавителем. Некоторая смуглость этой площадки должна быть. Но тонально это светлее. Это темнее. Плюс я выразил горизонтальность ее с помощью горизонтальных укладок. Дальше идем. Обычно художники, даже если все было вот таким синим, как бывает на фотографиях, так и делают. Вернее, делают разницу между цветом неба и цветом снега и рефлексов. Но здесь фотография и так сама демонстрирует эту идею. Поэтому я просто решаю этот вопрос. Разбел небесно на голубой. который по природе своей зеленит по отношению к синему. Синий у нас ультрамарин, а небо зеленит по отношению к нему цветом небесно-голубой. И этот же цвет мигает в промежутках, в промежутках. И вот становится видно, что я не добрал темности задника. Снова ультрамарин, снова розовый. И набираю достаточную темность. А заодно формирую эффект множества снежных, заснеженных веток. Которые темнее, чем небо. Не везде одинаково темнее, но в целом темнее. Побитие лежачей к холсту кистью рождает эффект, ну не плашмя бью, а чуть-чуть протягиваю, рождает эффект множества этих заснеженных веток. <coughs> Созавиночки Угол двух плоскостей, этой и этой, может быть выражен более темным цветом. И даже желательно. В этот угол я чуть-чуть небесно-голубую подкладываю. Кроме синего, то есть ультрамарина, немножко небесно-голубой. Ну, он там чуть-чуть читается. Я его и подложу. Разбел розового чуть с охрой желтой уходящие. Именно от нас уходящие, то есть свет за, за, за спиной у нас, световые ну, полосы. Это не зайчики, это целые полосы. Сделаем... освещенное место на дереве более светлым более рыжим кадмий красный светлый задействовал с эффектом коры то есть поштриховочно так набираю синий, черный и красный, и вот эти вот теневые щели на коре, Это той же кисточкой, которая как карандашик. Прошу любить и жаловать этот пейзажик. На мой взгляд, просто зимнее чудо. Я лично очень доволен.